Пилот куртка, пилотка на голову делать. прямой эфир уже. нужно откопаться. с человеком Привет. Всем привет. Молния закусила, Молдова привет. Молния закусила. Толечка Малыхин, рад приветствую тебя. Нет, там рыхло, рыхло. Как настроение у вас? В этот замечательный субботний вечерочек. Козленков приветствую. Вась, привет, из Кубы. Да ничего Очень не дороже, думай, дороже. пацаны, что думают. Веселюсь, просто. Самогон. Ростов, привет. Привет да. из Чехова. Сильно на роже. Мигалка Мигает за окно минус 35. Я, я, я... Хотел поблагодарить всех людей, кто вчера э, голосовал, поддерживал за участников моей команды на проекте ⁇ Голос ⁇ Спасибо, Спасибо и за поддержку, и за критику. Принимаю ко вниманию любые мнения, потому что это, это очень, очень интересно, и каждый раз по-новому хочется зрителя и удивлять и преподносить какие-то уже известные и понятные вещи в новом ракурсе. западный привет вот, поэтому спасибо всем кто голосовал Сочи, привет родной вот. на самом деле мне из моей команды очень понравился номер э, с песней Олимпиада 80, это моя самая любимая песня вот. так ее хотел давно сделать Понимаю, неоднозначно получилось кое-что, но в целом я очень доволен выступлением команды своей. И тем, как мы попытались по-новому подать уже понятные вещи. Что с Гуфом? С Гуфом все хорошо. Лешка уехал отдыхать, я скучаю за ним. Когда он вернется, мы встретимся, увидимся. Мы не видим. Мы не виделись с гуфом. Леша, мы с тобой не виделись уже. Я так посчитал, это странно. Два года. Два года мы не виделись. Два года. Караганда, привет. Привет, Казахстан. Вики, привет. Так что вот такие дела, дорогие друзья. Питеру, привет. Нальчик, привет. Я не знаю, честно, как там будет строиться график на весенний тур, но с удовольствием, конечно, приехал. Как попасть на голос? Прийти, спеть, пройти кастинги. И потом, рискуя всем на свете, особенно своей нервной системой, особенно своей нервной системой, выходить и отбираться в команды наставников. Вот так Пятигорск, привет Привет из Немагия, не магия привет Когда в Караганду? Уже, наверное, весной Весной, я думаю, что У нас будет не тур, вот пишите, сделайте тур Нагана Будет не тур Нагана, будет большая В феврале будет в Москве Мы будем презентовать новый альбом Nintendo, И это будет большой концерт Этих проектов. Так что скоро мы услышим. Мы вас с Вадей по-быстрому дописываем. Э, по-быстрому дописываем. Альбом Nintendo. Хочется вас подогреть, подразорвать. Так. Поздравляю Энергетики, поздравляю вас. Мы здесь сейчас остановимся, договорю и выйдем может там на углу мы заскочим улыбнись ребят я не улыбаюсь потому что это зловещий вид. <свят> не так по-доброму как бы хотелось молдова привет якутск привет всем привет сибеку привет сибеку привет Да. Все, я вас обнимаю тогда. Обнимаю, дорогие друзья. Всем хорошего вечера. Да? Да. Здрасте, здрасте, привет, привет, здрасте. Бля, мы в пробке, как всегда. В Москве, конечно, ужасные пробки. Надо так, ноги не будут с темой. Алейкум салам. Привет. Привет, привет. Да. Трек, а, один трек выходит, В четверг будет ВКонтакте, совместный трек а, с, Влад, с Владом Рамом. Ждите. Трек будет называться Играй. Играй. я yeah. С бастой фит, не знаю, если он захочет. Голову полечил немного, да. Я в Китае. Вот, а еще будет сольный трек выйдет синглом в начале января. Покажи, на балкон покажи, будет называться. Я думаю, да. Спасибо. Окей, okay, окей, okay, я услышу. Я понял, вы какие-то злые сейчас. Вы там проснитесь сначала, потом поговорим.